Uh, в принципе, сегодня тема эфира решили провести uh, uh, uh, человек, uh, с которым мы uh, развиваем. А тему, <связываем> это человек, это uh, который не на самом деле показывает, что он делает, это практик uh, ведет. Уже сейчас на данном этапе за собой команды людей, которые слушают его, которые делают действия и получают результаты, что немаловажно. А, встречаем, это партнер компании GNS Global, а, статус жемчуг на Волина. Да, замечательно. Звезды, звезды так сложились. Звезды сошлись. Да. Так почему-то хотя. Ну ладно, потом. Вот, представил, представил тебя, Аня, это партнер, это практик. Просто хороший человек сейчас. Ладно, Аня. Собственно, к делу. Главная задача у нас. Мы поговорим об МЛМ с тобой об отношениях в этой индустрии. Самое главное, заденем, почему ты здесь, вопросы да. позадаем. И в конце ребята уже э, сами свои вопросы каверзные мне позадают и тебе позадают. Так намного интереснее будет и Давай. продуктивнее. Хорошо? Начнем У -у -у. общаться. Я очень да. рада. Добрый вечер всем. Привет Сурала. Да, всем вот так. Да, Опа, я а, на Урале тоже. Крутые, <laughs> мы в Джанес. Да. Да, ну, приступи, мань, Вот э, вообще вот сейчас ситуация в стране вообще по всему миру, э, которая э, вообще вот этот коронавирус, кризис, как вообще повлияло это на тебя? Вообще вот как сейчас вот... Вообще же мир разделился на две части. Сама же понимаешь сейчас, что происходит. Я знаю, у вас там... Положение, это военное там сделано тоже. Да, Юра, конечно, это положение очень серьезное в мире сейчас, и в частности, и в нашем городе, да, Сверловская область, я проживаю. Вот. Но как это повлияло на мой личный бизнес, да вообще никак. Я нахожусь дома, я комфортно работаю, не выходя из тапочек, делаю бизнес, можно так сказать. То есть ситуация в мире абсолютно не касается нас, те, кто работают через интернет. А вот. Продолжаем mm -hmm. бизнес, да. ясь дома, очень удобно. Да, все верно. Друзья, кто присоединяется, эта работа ведется, о которой мы сейчас говорить будем, это онлайн, офлайн для нас пока закрыт. Хотя в офлайне тоже можно делать. И нужно делать. А вообще, вот, Аня, вот как ты вообще относишься больше к онлайн профессии вот сейчас на данном этапе или офлайн? Отличия вот у тебя есть какие-то отличия вот, онлайн, офлайн, то есть. Ну, разумеется, вот, Юра, но как же? Мы работаем, конечно, в онлайн режиме сейчас. У нас полностью онлайн работа. Вся работа ведется у нас через интернет. Например, в нашей команде, да, в команде GNS, где мы работаем, у нас недавно в Минске проходило, должно было быть офлайн мероприятие, так? и мы его перенесли просто-напросто в онлайн, у нас есть пятичасовой эфир на Facebook, можем дать ссылку, желающие зайдите, послушайте, там огонь, там бомба, там все супер узнаете о нашей компании. Поэтому на нас ситуация в мире не влияет. Мы как продолжали работать онлайн и спокойно переходим полностью сейчас уже в онлайн. То есть команды в разных городах и странах, общаемся mm -hmm. и через интернет, благо мессенджеров, выбираем любой, и скайп, и ватсап, и, как говорится, Facebook, контакт, инстаграм, все в помощь, твиттер, вайбер, телеграм, выбор бесконечен было бы Да, сейчас разбежаться, короче. Каждый день новые какие-то предложения, каждый день какие-то спрашивают. Сейчас, кстати, сетевого маркетинга многие интересуются. О чем мы сегодня говорить будем? Ань, вот давай вернемся к прошлому. Почему именно MLM? Почему ты пришла сюда? Почему тебя это заинтересовало? Вообще, Хорошо. расскажи ну, о себе. Многим интересует это. Два слова скажу о себе. Меня зовут Анна Волина. Я бухгалтер с 20-летним стажем работы, работала на должностях, но в один прекрасный момент просто поняла, что, что меня ждет. До пенсии в 10 тысяч меня вообще этот вариант не привлекал. Я просто пошла в интернет. Начала искать для себя подходящие варианты. Был у меня опыт работы в Арифлейме, например, могу сказать. А, Но ну, там как-то компания хорошая, я не буду ничего говорить. Но я там не состоялась, мне не очень подошло. А вот, я искала дальше. А вот, и в один прекрасный день мне предложил Юрий. Я рассмотрела предложение, пообщались. А вот. И вот я здесь работаю, веду бизнес уже третий год. Успешно довольно никуда уходить не собираюсь. Я в этом бизнесе навсегда, чтобы вы понимали, насколько это серьезно. И дальше мы об этом поговорим. Да, все супер. Вот э, ты говоришь э, вот в бизнесе, ты же не одна сейчас в этом бизнесе. Вообще, вот как отношения семьи как они относятся к этому, как раньше относились, и как сейчас относятся, потому что в связи вот с этими ситуациями много сейчас, как я знаю, семьями работают. А, вначале, значит, какая была ситуация у меня, когда я занялась два года назад данным видом бизнеса, да, сетевой маркетинг, все, сетевуха, то есть говорили, в том числе и мой муж, и все мои родные. А вот, но ну В дальнейшем, когда пошли результаты, когда мы получили такие крутейшие результаты сперва по продукции, а потом и по бизнесу, вот мнение поменялось. То есть уже сейчас я не слышу таких возгласов и таких косых взглядов просто нет, да, потому что уже есть реальные результаты. И самый главный мой результат, что касается семьи, Первое, это мы все здоровы, защищены, тоже чуть позже скажу об этом, да, продукция компании. И самое крутое, это я подписала мужа в бизнес, того, кто говорил, что это фигня, это сечевуха, и что ты сюда пошла, и который смеялся, подсмеивался, и вот так делал, вот так. Да, Евгению привет, если смотрит. Да, он эту отсутствует. Я... Я понял. Да, как говорится, вот сейчас с этой ситуации не было несчастья, да несчастье помогло. Да, это кому-то на руку. Ну, нам на руку, мы развиваем и помогаем людям. Мы какие-то корыстных целей тут никого не используем, только помощь. А, да. А, вообще, вот ты рассказываешь сейчас о продукте. Какой продукт, под какой защитой находится твоя семья? Что конкретно? Расскажу. А, продукт это вообще моя любимая тема, излюбленная, потому что о нем а, не говорить просто невозможно. Вот такой, а, такие вот у меня покажу образцы. Это yeah. наш резерв. Yeah. <laughs> <Super. laughs> это наш резерв, да, уже съеденный. То есть мы постоянно употребляем данный продукт. А сейчас он очень необходим. А, всего два пакета в день два пакета в день, и вы защищены, достаточно пропить один, даже курс, два курса, вот. и вы защищены от страшных вирусов, от страшных болезней, которые сейчас одолевают нашу страну и вообще весь мир, это пандемия, это ужасно. А у нас есть такая защита, которая формирует вам железный иммунитет. А у меня, я проверила на себе, на моем внуке, на моих родителях, на моих детях, на моем муже, и это работает 100%. Мы защищены. Кто в Джанес, мы крутые, потому что у нас крутая продукция, она работает. Тысячи роликов... Да, их... да. оделись скафандр, шагаем дальше. А, понятно. А вот Скажи, пожалуйста, вот устраивает ли тебя финансовое положение, какое было тогда и какое сейчас? Что изменилось конкретно? На каком уровне ты сейчас находишься? А, ну, сразу уже в первый месяц я не могу похвалиться, что у меня были такие большие доходы, но я начала действовать, я начала выполнять ряд, ряд простых элементарных действий, выполнять все, что говорили мне спонсоры. Вот и на сегодня могу сказать, что я имею хороший остаточный доход, который постоянно увеличивается каждый месяц. Да. да, кто это, кто это тому э, относится, кто не понимает, что такое MLM, это, во-первых, э, команда, команда построения деньги находятся в структурах, а большие – это остаточный доход, с и, естественно, увеличивается доход, начинает. Скажи, Ань, пожалуйста, MLM, какое значение для тебя слово «команда»? А, так, команда. Ну что, команда главное, это что такое? Это я и мои люди. А, то есть главное построить отношения в твоей команде, когда ты работаешь в таком бизнесе, как МЛМ. Люди у нас наверху. Люди самое дорогое, что у нас есть, наши партнеры. Мы с ними строим отношения, как с вышестоящими спонсорами, да, вот сейчас мы с Юрой общаемся. Юра мой спонсор. Точно так же у меня есть люди, которых привела лично я и я с ними работаю ежедневно. Общаемся с командой, созваниваемся и ведем работу. На этом строится все. Да, совершенно, бизнес. Да, да, совершенно верно. Отношений не будет, бизнеса не будет. Продавать будете бегать. Смотрите, смысл в чем еще вообще МЛМ? Кто еще не понимает? Для начала нужно выбрать человека, с которым вы будете шагать далеко и надолго, как говорится. Вот. Да. Это не просто хайп, это не, не как хайп, да, да, хорошо, ладно, потом вопросы позадаете. Скажи, пожалуйста, вот дисциплина, как у тебя проходит день, с чего ты начинаешь, как у тебя расписано? Многие не понимают, что даже в бизнесе нужна строжайшая дисциплина. Конечно, без дисциплины никуда, и в МЛМ это на первом месте. Если этого не будет, то просто, как говорится, если у вас нет планов, то неудача запланировать себя сама. Как я веду свой день? У меня с вечера всегда есть план. Я пишу план, то есть все... Записывайте. Такой, у меня вот... Куча, значит, ежедневников, просто куча различных. В одном пишу план, во втором цели, а в третьем свои планы на вообще долгосрочные. Затем, от, конечно, отмечаю, что я сделала. А вот, я все пишу на бумаге, я и бумажный человек, а вот, записываю. То есть, как проходит мой день? А с утра, конечно же, зарядка, а вот, ну, ну, сейчас пока а всё это дома. Сама, я делаю, делаю, сама сам... дома. сама делаю, сама занимаюсь а затем, конечно, 30 минут в день у меня чтение. Вот покажу, что я сейчас читаю, исключительная вещь. Вот такая книга, супер закон на приумножение, притяжение, как получить все чего вы хотите. вот Поняла, что читать надо по утрам, это супер. Это тебе освежает мозги, заряжает их на целый день. Всего 30 минут, и ты уже все готова к работе. А, то есть для очень много времени сама много времени Затем непосредственно работа, то, что мы делаем в МЛМ, это у нас рекрутинг, соцсети, общение с живыми людьми. Это у меня уходит два часа в первой половине дня и вторая половина дня тоже два часа целый день, то есть днем фактически я занимаюсь тем, что занимаюсь своей семьей, своими обязанностями родителями, детьми, то есть уделяю время домашним, своей семье. Семья это главное, ради чего вообще мы делаем бизнес. Затем у меня идет работа с партнерами, то есть есть у меня люди, которых я веду, которых я привела в этот бизнес, ежедневно с ними работаю. Определенные у нас часы, мы созваниваемся и начинаем работу. А кроме этого, конечно, со спонсором связи сдержим постоянно, вот так, мы всегда вместе. Каждый день, буквально через день у нас идет тоже созвон и обсуждаем, что мы будем дальше делать, делимся результатами. Ну и, конечно, командные общения. Мы не одни, у нас большая команда. Есть чаты командные, еженедельные созвоны, мероприятия в системе. Вот таким образом очень интересно, дружно, весело. У нас командный дух, очень круто. Присоединяйтесь. Кому понравилось, расскажу подробнее. Да, супер. Да, кстати, Инстаграмы Ани Инстаграм, мой Инстаграм. То есть, пожалуйста, можете заходить, смотреть. Мы в открытом доступе находимся, также в любых соцсетях. Пожалуйста, напишите, созвонимся, пообщаемся, найдем точки соприкосновения. Возможно, и посотрудничаем с вами. А, ну и, в принципе, Ань, все сказала, все круто, продолжаем. Главное не унывать, весь этот коронавирус, коронакризис, да, будь я он не три лагер... копейки на, под конец, перед тем, как а, распрощаться с дорогими слушателями. А, хочу сказать, что так порадоваться, немножко поделиться своей радостью. А, у нас... А, по итогам работы за месяц бывают награждения, то есть активные партнеры, которые хорошо показали себя. А бывают розыгрыши в конце месяца. Да, я такая крутая, буквально сегодня выиграла целую большую корзину продукции на очень хорошую сумму. Поэтому можете меня поздравить. Всем пока. Здр поздравляем сердечками. Тыкаем. <с> Да, ну вот ребята, кто присоединяется, можете сейчас задавать свои какие-то вопросы, каверзные а, вопросы. Один вопрос. А ты меня не отключаешь? Нет, нет. Один вопрос мне, один Аня. Хорошо. Конечно. Тема МЛМ, тема отношений, тема дружбы в бизнесе, не в бизнесе, то есть любые темы, какие хотите. Конечно. Посмотрим вопросы, что людей интересует. Да. Начинаем с меня, потом Аня, и вот так пошло. Любой вопрос. Сколько у нас в эфире-то людей, ты видишь, Юра? Я не вижу. У меня 12. 12 пока. 13. Я вижу тоже, вот присоединяются еще люди. Сердечки нажимайте, больше людей будет заходить. Активность, Инстаграм. Да, чем больше сердечек, тем лучше. Так, ну пока думают, давай еще о чем-нибудь поговорим, время идет. Да, не стесняйтесь, это вам нужно больше, потому что сейчас многие люди в интернете, если честно, заходят и боятся общаться. Даже такое общение, оно помогает выстроить какой-то мост. То есть после этого можем созвониться и пообщаться с вами. Вот и все. Конечно, То мы здесь это... для того, чтобы рассказать о всех наших преимуществах, о том, какие имеет компания, какие мы, как мы рады работать с такой крутой командой, с такой мировой бренд. Женес это мировой бренд. бренд Женес это мировой бренд. Так, Что больше всего в сетевом... Что больше... Это Каня. Аня, к тебе. Что... Вопрос к тебе. Что больше всего вдохновляет в сетевом бизнесе? Вопрос Кани. Поделись практикой работы с бриллиантом. Валя спрашивает. Больше всего в сетевом бизнесе я отвечу сперва на вопрос Андрея. Меня вдохновляют результаты успешных людей. Я с ними работаю онлайн. Я с ними работаю ежедневно. То есть я не просто подписана на их инстаграмы. Я не просто за ними слежу. А мы работаем плечо к плечу. У нас командные чаты. Допустим, у меня проблемы. Я хоп, написала в чат. И мне 10 ответов, Аня, так, так, так. Ни разу не было такого, чтобы не ответили на мою проблему. Нет, вот. Затем я вижу, как люди успешно, насколько... И вот прошлый год а, были мы в Милане, познакомилась я с командой. Вживую уже всех увидела, пообнимались. все. это, это, супер, это очень вдохновляет. И на всех живых мероприятиях я бываю, и вижу там а, и вижу а... людей из команды, и знакомимся с новыми людьми. А вот, это очень, конечно, супер в нашем бизнесе, это главное. Так, а Валя-то что задавала? А, практика работы с бриллиантом. Ну, Олег Григорьевич наш, Пермяков, это, конечно, звездная личность, мало кто его не знает, достаточно набрать в Википедии, почитать его биографию, кто не знает. А я сейчас удостоилась чести быть в его фокус-группе, фокус то есть я имею, значит, такие о возможности вывести на него, например, моего кандидата, переговорить он, с ним, ты, ты, либо ты, ты, задать ты, ты, ему вопросы. Он проводит такие мини-тренинги лично для лично меня. И для я для очень меня. этим горжусь. Где еще такая возможность поработать с долларовым миллионером, как не в команде Джанес? Mm -hmm. Ну, я вот тут отвечу, э, да, вот Ольга Северюк... Э. Смотри, Оль, объясняю, просто плани планировка дня и месяца – это индивидуальный подход каждому. У каждого есть свои обязанности, кто-то подобный. Ну, сейчас у тебя времени много. Просто есть конкретная цель, она делится на подцели, есть задачи конкретные. Я рекомендую делать планировку три задачи в день. Есть важные, есть как говорится, второстепенные задачи есть не главные, но ну, не важные задачи. И первые они делаются главные задачи вот эти. чтобы энергия и силы остались на потом. Обычно люди что делают? Почему люди выдыхаются? Потому что они сначала быт, сначала семья, а потом за MLM хватаются, ну, за бизнес какой-то. Если у кого-то это получается, это супер. Это какой у человека энергоресурс должен быть. Энергоресурс. И вот тут... Да, потому что общение с людьми — это очень больше, много энергии тратится. И ребята, которые да. здесь присутствуют, они не дадутся Мы врать. Мы подтвердим, что вот. много тратится. Люди рады. Да, придерживаться, да. А придерживаться, плана, придерживаться плана, я говорю, исходя от своей цели. Если хочешь быстрее к этой цели дойти, значит, раздели это все. Не надо рвать за один день, как говорится, съесть слона. Потихоньку, помаленьку, но каждый день, постоянство, постоянство. Да, это нудно, да, это муторно. Но когда ты в этот процесс входишь, ты потом остановиться не сможешь просто. У тебя азарт появится, вот и все. Да, давай, давай отвечай тоже, как. Так, делаешь это. Как я делаю. Ну вот я следую, как раз у меня Юра, Ряз, мой наставник, он мне изначально это объяснил. У меня на начальном этапе тоже возникал такой вопрос: как можно все вообще запланировать? Это невозможно. А действительно, метод вот этих трех задач работает хорошо. Работает То есть я хорошо. себе с вечера наметила, вот, конечно, их много-много-много, но я выделила три главных. Вот. И я на них акцент, то есть с утра начинаю, мне вот надо, например, сегодня край сделать определенно, например, ну вот, например, например, с тремя моими главными, кто у меня, я наметила, три человека. И я с ними сперва общаюсь, железно выполняю эту свою, вот. что я наметила, план, вот, а потом уже и остальные все подтягиваются, и потом в конце дня я уже себя хвалю, ага, так я сделала не только три задачи, а я вообще сделала. Двадцать три задачи. Ждать, да. Чтобы Аня стала долларовым долларов, долларов, миллионером. Ставьте сердечки, чтобы быстрее ее туда поднять. Спасибо. Надо понимаете, же поднять. Я, я сама туда рвусь, рвусь. со всех ног, бегу и делаю все для этого. Все, что от меня зависящее, я делаю, конечно. Абсолютно все стараюсь, делаю действия. Каждый день мы делаем, вот у нас на месяц, например, расскажу, пока пишем, на месяц, например, у нас 100% да, плана. Мы просто берем, делим на 30 дней, получается, мы каждый день должны делать одну 30-ю, то есть 3% всего лишь. Не нужно 10, 20, 40 человек. Ты поговори с пятью людьми. И все. Если ты хотя бы каждый день это будешь делать, то сколько у тебя будет... В конце месяца и сколько будет подписаний. Вот, это круто, это работает, мы так и делаем. Юра научила, я так и продолжаю, также учу своих партнеров. А вот, то есть у нас идет э, наставничество на самом высоком уровне, работает в компании Джинес, вот в нашей команде именно, где мы работаем. Просто берем вас и ведем за руку до результата. Да. Да, все верно, Аня сказала. Я да. тоже... Это благодаря моему спонсору тоже. Это это, идет э, все. <pregunta> Мой наставник. Да. да, все идет сверху. Если, да. да. Если вы не слушаете своего наставника, ну, я не знаю, я вы не пришли будет. бизнес делать, у вас не получится у -у -у. ничего. Я могу вас разочаровать сразу. А, по одной простой причине. Это для вас дело, которого вы не знаете. Вот мне задавали вопросы по поводу традиционки и сетевого бизнеса. Я говорю, ну вот я вот если в традиционку, мне все нужно изучать будет. В сетевом бизнесе ты заходишь, тебе показывают на примере, как это делается. Традиционки такого не будет никогда. Конкуренция создается. А сетевой бизнес выгодно под собой. Хотя есть разные маркетинг-планы, где невыгодно выращивать. У нас маркетинг-план наоборот. Чем больше вырастешь себе подобных, тем лучше. Это по карьере и, соответственно... Вот. И даже у нас, да, и следующий вопрос. Да, у. и даже у нас еще есть такая тема, что когда ты приводишь человека сильнее тебя, который крутит тебя и сильнее тебя, и если он тебя сделает, то есть если он начнет развиваться, то... Для нас это супер. Мы рады, каждый бы в МЛМ мечтает привести такого человека, потому что он построит тебе структуру, он построит тебе бизнес, и у тебя будет доход. И мы совсем не зависливые, то есть не то, что вообще такого нет, потому что это все по маркетингу очень даже круто и супер. Да. Да, у кого стереотип складывается, что верхушка зарабатывает, вы сами в этой верхушке будете стоять. И строить свою организацию. Абсолютно верно. Мы, Может, мы крутые. Есть, да. И так следующий вопрос задавайте, потому что так, и активность поддерживает. Так, пока не вижу Юра, вопросов, давай поговорим еще. Вот вижу звездочки, эти идут, сердечки, да -да чтобы люди присоединялись, спрашивали. Кого а еще интересует на данный момент? А, вот, Аня, еще вопрос такой задам, пока ребята пишут. А, как ты относишься, вот человек работает, работает, потом, ну, просто он говорит, извини, это не мое, все. Как ты справляешься с этой ситуацией? Ну, смотри, Юра, если человек, ты имеешь в виду, что я подключила партнера, мы с ним начали работу, прошел определенный период, он говорит, это не мое. То есть, этот человек сделал какую-то работу уже да, в бизнесе, он понял, или понял, или то есть, это обычно бывает тогда, когда он не слушает спонсора, и потом говорит, что это не мое. Обычно это бывает так. То есть, если человек пришел и делает все, что я говорю, мы с ним идем по информационному вот этому вот, проходим наш информационный, значит, цепочку, то у нас все получается круто, и мы идем дальше. А если вдруг человек месяц-два пришел и говорит, это не мое, то есть он получается не получил результат. А почему он не получил результат? Да он не делал правильных действий. И просто мы с ним остаемся в хороших отношениях, он остается, то есть он подписан, он уже партнер, он может пользоваться продукцией. То есть в любом случае человек здесь не потерят деньги, он никуда не вкладывает, дяди он покупает просто для себя продукцию. Либо он может рассказать об этой возможности людям, а если он сам, получается, с ними не, ну, не желает работать, то работать с ними буду просто я. А вот. И у него же все равно есть подписанные люди, я с ними продолжаю работать. Я этих людей не бросаю ни в коем случае. Вот таким образом мы поступаем, держим команду. Да. Все верно, отношения нужно поддерживать. Да, Даже да. человек, если на каком-то этапе выпал, да, это да. не значит, что это не конечно. Да. Если человек сказал сейчас там нет, это означает, он не сказал, что у ну, него все, жизни этим больше заниматься не буду. Просто нужно ну, как, отпустить его. Многие в другие компании уходят там получается, в этой не получилось, в другой ушел, там получилось. И это нормально. Но самое важное, что в этом, когда человек выходит на какую-то сцену или куда-то что-то, он говорит о наставнике. Он не говорит о человеке, который его в той компании пригласил. Он говорит именно о том наставнике, который привел в индустрию МЛМ. Именно первый человек, который ему показал эту возможность. Так, у нас есть вопрос, Юра. Кто в долларах, да, смотрите, объясню. А, да, мы получаем в долларах, если вы Украина, а, определенный курс есть ниже внешнего курса, Россия также. То есть мы а, на 20 пунктов, получается, больше получаем на выходе, чем вкладываем. Это выгодно. Хотя на прямых эфирах я о таких вещах не буду говорить, Лучше напишите в директ или куда-то там в личное сообщение. Мы с вами все это обсудим. Да, следующий вопрос. вопрос. Это мы с вами обсудим. В основном, я вам могу так сказать, МЛМ, многие пытаются идти за чужим результатом. Идите за своим результатом. Всегда идите за своим результатом. Вы приходите в эту индустрию, понимаете, вы... Не говорю, что в жизни вы ноль. Вы, можете круче даже этого сетевика, там еще, но здесь вы с нуля начинаете все знание, вот это все, опыт, перенимание, все с нуля начинается. Есть человек, который прямо заинтересован в вас. Вот мне когда говорят, вот я подписываю людей, мне когда говорят, ты на мне денег хочешь заработать. Я говорю, да, я на тебе хочу денег заработать. Но я пока верно. ты сам не заработаешь, я от тебя не отстану. Я от тебя не отстану. Вот и все. То есть просто вот ну, это сейчас не актуально уже вот это, то, что у меня времени нет, сейчас все дома сидят, сейчас все поголовно дома сидят в онлайне и пытаются где-то какую-то копейку заработать. Только, Конечно. понимаете, кто, кто не разбирается в этом, у них, как правило, складывается картинка на хайпах больше, потому что там быстрые деньги. В MLM могут быстрые деньги быть, но если вы с командой заходите, а если вы заходите в одиночку, быстрых денег тут не ждите. Нужно какой-то период пройти, чтобы. Ну, как это обстановление вот этого был? Чтобы вы понимали вообще эту индустрию в целом. А если команды, они вам помогут заработать денег, и это результат ваш будет. Вот и все. Да, да. Юра, все верно, да, Давайте да, вопрос. Спрашивают. Сколько примерно, я могу сказать. Мой чек на сегодня составляет от 35 долларов до 250 долларов в день. Это реальные цифры. Да. Еще вопрос? Так, какие перспективы МЛМ? Ну, ответь, я расскажу потом в своем виде. Так, перспективы. А как вы думаете, каковы перспективы МЛМ? Значит, Валя задает вопрос. Но я считаю, судя вот по вообще сегодняшней ситуации, и даже если бы не было сегодняшней ситуации, даже если бы ее не было, я считаю, МЛМ это вообще профессия 21 первого, двадцать второго и слегка последующих. Это связь пропала. она сейчас, тем более с нынешней ситуацией. То есть еще Билл Глид сказал, если у вас нет бизнеса в интернете, бизнес у вас нет бизнес. бизнес. бизнеса. Поэтому мы на гребне идем в данный, в данный период. И вообще и до этого, а сейчас тем более. То есть люди столько запросов на MLM работу сейчас в интернете, это просто нечто. Просто бум сейчас идет. Так, вот еще. нет да. она не влияет я отвечу смотрите она не влияет в плане чего потому что мы работаем удаленно удаленно мы не работаем сейчас на земле как правило и компания компания она заинтересована в развитии всего мира ну, то есть индустрия это глобальный масштаб и компания во первых она с этим с этой ситуацией борется, помогает, финансово помогает. Есть реальные показатели, это более полмиллиона долларов было потрачено на решение этой проблемы. Просто ситуация в мире, если в целом, в целом, на нас она не влияет. Мы дома сидим, зарабатываем деньги, нам компания платит. Компания в одном месте находится, вы там, допустим, в другом месте, но это все онлайн, это сеть. Так же, как вы с телефона работ, звоните, одному человеку позвонили, это тоже сеть, получается, соединение. И тут то же самое происходит. Просто есть свои офисы удаленные, и все. Это называется ну, бизнес-франчайзинг. там. Вот и все. Почему вы так считаете? Работа. Да, занимаются. Да, Конечно, да. да. У нас есть фонд Джей и в этом году была собрана, если я не ошибаюсь, Юра, меня поправь полмиллиона, по-моему, долларов, да, или больше собрано сто тысяч долларов было в фонд вот этот благотворительности, остальное там на другое пошло. Я точно не могу сказать, но знаю, что целая цифра это полмиллиона, полмиллиона долларов. Да, да. Цифры компания помогает детям по всему миру, нуждающимся именно детям, те, кто в третьих странах мира. В основном туда идут эти деньги. Каждый может делать пожертвования из нас, и мы тоже участвуем в этом процессе. Да, вы частичка мирового вот этого бизнеса, понимаете, как песчинка в море, но она влияет на что-то. Да. Не будет одной песчинки, не будет другой песчинки. Да, совершенно верно. Складываются большие суммы, очень даже хорошие. Да. За задавайте вопросы еще время у нас есть пока что. Спрашивают детям в России. А вот Андрей Юрченко написал 500 тысяч долларов на разработку вакцины от коронавируса. Да, вот да. цифра замечательная. Андрей, спасибо. Да, это очень это очень круто. Не каждая компания может выделить такую сумму. А вот. Это супер. Да. А детям в России... Что детям в России? Ну, детям в России, когда на мероприятиях, на мероприятиях вообще, по сути, собираются тоже фонды определенные. За один вечер там по миллиону собираются денег. В рублях, конечно. Это тоже на благотворительность тратятся деньги. Возможно, в России где-то есть. Просто компания, она как мирового масштаба, она задевает те уголки, которые, ну, где реально там воды даже нету чистой, где нет какого-то какой-то инфраструктуры, еще что-то, но она вот на это больше тратит деньги. В России это нужны люди, как говорится, это к президенту надо обратиться больше, а не к МЛМ-компаниям. Это надо... Это будущий электорат. Дети это будущий электорат. Конечно. Дети это наше все. Да, И... задавайте вопросы И... еще. Да, Го горячо пошло, сердечки не забывай. Юра, сколько у нас времени еще? Дальше посмотрим. Ну, мы сорок минут ведем. Сорок. Еще 20 минут, в принципе. Да, но... Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Отношения. Всех же интересует, не интересует человека подписанием. Всех интересует э, пассивный заработок. Что это такое индустрия в целом, изнутри она, как она вообще дается. Я знаю, что тут и сильнее лидеры находятся на эфире, они нас поддерживают, но а, не понимаю, о чем мы говорим просто. Вот и все. Юра, расскажи. Я хочу, чтобы ты озвучил это в эфире в прямом. А почему лично ты, именно ты, пришел, выбрал для себя такую сферу, как Амылэм? Я бы хотела послушать. Хороший вопрос. Хороший вопрос актуальный на сегодняшний день многим. Почему я выбрал МЛМ? Да потому что тут свобода. Девять, ну вообще раньше я по найму работал. Как знаете, это как цикличность. Одно и то же, одно и то же. Работа дом, работа дом и так далее. Ничего нового не меняется. И времени не остается свободного. Ну и доход, соответственно, тоже тут дело в основном даже можно сказать и не в деньгах хотя деньги компания хорошие платят, но тут больше чем деньги, тут во-первых окружение есть, те люди которые в одной теме находятся, это единомышленники по найму я работал до, до поры до времени эти единомышленники а потом когда уже там, как, циф, цифр касается уже как говорится врозь все вот в основном уйти с найма. Почему я пришел в MLM-индустрию? Я увидел то, что земля мне никогда не даст. Цель номер один уйти с найма. Это мы. Я ушел. И... Я, я не работаю. по найму. Я не работаю. Работаем на себя и получаем результаты, делимся ими с другими людьми. Бизнес очень простой. Бизнес по сути MLM простой бизнес, очень простой. Бизнес, бизнес, как говорят, бизнес несложный и непростой, но его надо понять, понять просто его. Техник, есть техники, есть практика, есть теория. Если вы за теорию цепляетесь, у вас ничего не получится. Если вы за практику цепляетесь, вы намного быстрее к результату придете. Вот и все. И практики. Вот э, я вообще уважаю практиков, которые не просто там говорят, а они делают, они реально делают, они показывают на собственном примере. И MLM-индустрия это и есть собственный пример. Ваш любимый продукт? Ну, у меня резерв ну, любимый. Резерв продукт. тоже Юра, любимый. А потому что я да, расскажу. Я его буду держать. У меня. у меня есть. В 2007, 2007 году знаю, Да вот они там, да, коротко коротко коротко. году я перенес две тяжелых операции расскажу немного а у меня ну, чуть туда не отправился на тот свет были сделаны как говорится операции, не приходя из одной операции сознания другое делали короче Около семи часов шли вот эти все операции, врачи как ну, надежды не было никаких, крови очень много потерял и так далее. А, когда м, начал работать а, обычно, сначала я в магазине работал, а, там тоже, короче, оператором был, а, прошел все, все как часы работает, все, организм работает. Вышло так, пришлось поменять работу свою и уйти на более тяжелый труд. Это стройка, это вахты, командировки и так далее. И начало начал беспокоить все. Вплоть даже на этих командировках вызывали врачей, там капельницы. Я не стесняюсь этого. Клизмы делали, чтобы кишечник заработал. Это реально как раздувало, как беременного. Вот этот продукт, вот этот продукт, он нормализовал ЖКТ мое лично. Я никому не, совет, не рекомендую это. Я просто рассказываю о своем результате. Нельзя каждому это рекомендовать. Просто человек сам под себя выбирает, попробовал, подошло, не подошло. Все, мне подошло, нормализовался этот процесс. Иммунитет окрепляет, кстати, кстати немаловажный. Очень важный. На сегодняшний очень. день этот продукт, да, очень хорошим спросом. Вообще. Как говорится, пользуется. И просто сейчас продукт для профилактики используешь этот, пользуешься и рекомендуешь другим. Когда говорят, ты сам пользуешься, да, пользуюсь. И... Просто смысла нет обманывать какие-то там, кому-то что-то накручивать. Это, ну, это ты, это твоя команда, если ты с этого начинаешь уже строить бизнес, что дальше будет? Вот. Да, я тоже добавлю И... здесь. Можно, Юра, да, или еще да. что-то скажешь? Говори, говори. А, Нет, все я. о продукте. Раз мы начали говорить, у меня тоже любимый продукт «Резерв». Конечно, у компании много значит, и других супер продуктов. но этот как-то более а, начали с него. Вот Данара тоже крутая тема. Вот Расскажу о «Резерве» быстро, о своих результатах. У меня их очень много. Я, придя в компанию два года назад, вылечила колено. До этого работала в банке, у меня была травма колена. Вода была в колене, ничего не помогало. Вот Юра Ревитаблю тоже показывает, тоже работает со стволовыми клетками. С этим вдвойне. Да, вообще отличное усиление. Вот, и, значит, этот продукт резерв меня вылечил. То есть он реально убрал проблему вот с этим коленом. Затем я, давай за мужа я взялась, он страдал 10 лет со спиной, да. Ему предложила, он курс прошел. Спина постепенно-постепенно перестала болеть. Сейчас мы вообще не ходим в аптеки, мы не посещаем аптеки уже третий год, потому что мы в компании, <laughs> потому что мы в компании джунес Сейчас я скажу мой девиз, обязательно скажу его. Так, а затем расскажу, без кроме шуток, продукт резерв спас от операции моего отца. У моего отца были проблемы с мочеполовой системой, у него камни в почках, и он не мог, простите, значит, сходить в туалет. Вызывали скорую не один раз. И у нас была проблема поставить ему постоянный это, до конца жизни, он бы у него стоял, до операции оставалось 10 дней. И я начинаю ему давать резерв. По, вот, три пакета я давала: один пакет утром, один пакет в обед и один пакет вечером. То есть тройная норма шла у него. Так мы с ним пили 10 дней, пили и молились. И когда он пришел в стационар, все документы есть, выписки есть, а, ему убрали временную трубку и сказали, что все отлично. Ну, потому что он сам уже все начал делать. Отцу 88 лет. Аплодисменты. Вот такой резерв, как это... его не любить? Это же круто, это просто бомбический продукт. Это бомбический продукт Джонесс. Да, вот так и защищаемся. <сーed> да. <сーed><сーed><сーed><сーed><сーed> Гайки нам. Резерв дает. такую <сーed> защиту. <сーed> вот такую железную защиту иммунитету дает резерв. использовать Да. Да, ребята, все круто, да, фантастика, соглашусь, благодарю людей, И кто ты... создал этот продукт. Юра, да, я тоже, мой девиз спрашивали, Юра, давай, три-четыре. Давай. Не, говори. One team, one family. One Не, family. У меня другой, у меня у другой, другой девиз. У тебя другой девиз? Ну, давай ты скажи. У тебя именно твой, тебя спросили, твой девиз. Это сейчас стало моим девизом. Вот это твой девиз. У меня девиз другой. Латынь, латынь, non-progreddy, estregdy. Если не идешь вперед, то идешь назад. То есть идите вперед всегда. Этот девиз тоже хороший. Вот этот. Это даже лозунг это не девиз компании в основном. Но у вас у каждого должен свой быть. По, ваш, по вашей ситуации. Вот, Просто когда вы заходите, вы должны понять, куда вы пришли, зачем пришли и что вы тут будете делать. И с какими людьми вы будете это делать, строить этот бизнес. Вот и все. Я еще могу вот добавить -то. то, что я люблю повторять. подумала сейчас, скажу это вслух насчет девиза я смогу добиться поставленных мной целей и задач используя тех людей, которые хочу притянуть в данный бизнес и те силы, которые смогут мне помочь своим желанием служить другим я вселяю в сердца людей желание служить мне, другие люди поверят в меня, потому что я верю в них и в себя все супер Давайте сердечки, я давайте... давайте. Я эти слова повторяю каждое утро. Да. Да. С, с, идите к к лю, с позитивом к людям. Не идите с негативом. Сейчас и так весь мир в негативе находится. Сейчас мир поменялся, на две части разделился. И вот эта часть вы сейчас сами выбрать должны, где вы будете. Вот и все. А убирать сейчас не приходится, сейчас все в четырех стенах находятся. Кстати, мне сегодня да. тоже в WhatsApp прислали интересное сообщение. Я почитала <с, с таким удивлением, а потом, когда дочитала до конца, поняла, что здесь есть истина. Написано было так, что не ругайте коронавирус, не проклинайте коронавирус. Он принес нам немало позитива, несмотря на все те несчастья. То есть и перечисляются позитивные его стороны. А, то есть среди них, что мы стали больше проводить время с семьей, мы стали уделять больше времени семье, мы посмотрели друг на друга, мы осознали свое место в этом мире, мы поняли, как важно беречь себя и близких. А мы понимаем, что если мы работаем ходим на работу онлайн, офлайн, то это может как-то вот так вот внезапно прекратиться, что нужно что-то подыскивать, нужно себе иметь подушку безопасности. То есть много-много вот так перечислялось достоинств вот такой, значит, такого положения, которое сейчас. Я задумалась, а ведь так Это действительно так. В любом негативе да. нужно найти позитив и нужном. Соглашусь, соглашусь, с Саня, потому что негатив от чего-то происходит все равно. Скорее всего, сначала был позитив, а потом негатив. То есть ну, даже в нашем бизнесе можно такую, как говорится, аналогию провести. Человек заходит, он сначала на эйфории, у него все такие шарики. А потом, когда что-то не получаться да. начинает он сразу начинает всех винить, но только не себя. И знаете, что я вам скажу? А, знаете, когда у вас начнет получаться? Когда у вас много раз не получится. Не по получается, только через не получается. Вот запомните это. Круто. Чем, больше, Круто. чем больше отказов будет, тем ближе к да. Вот и все. Вы учитесь. Это практика. Да, метод тысячи да. отказов работает. Лучше 10 тысяч отказов набрать. Но даже тысячи да. ты уже будешь крутой. Ты уже да, ты будешь согласен. закаленный такой, ты уже будешь знать, что отвечать. И если ты полностью в этой теме, если ты полностью в бизнесе, то ты просто погружен в это во все. Мы живем, Дженес. Мы живем, Дженес. Мы в семье Дженс. Мы да. строим команду с радостью. Мы говорим людям открыто. Нам нечего скрывать абсолютно. Я согласен. Бриллианты. Юра нас Андрей Андреем уже определил бриллианты. Мы с тобой... Ну и отлично. Так. Ты куда делся? Куда-то тебя видно половинку. Я... Я тут... Ты приблизил сильно ты... фон, надо немножко отдалить. Я понять не... Не, я понял, я Это тут ты с компьютера что еще. Что ты делаешь? Я... Да, я тут Конечно, шаманю. Конечно, мы все крутые, мы все крутые, мы все преуспеем. А я что не понимаю. Отключаемся не... в команду и начинаем делать правильные действия только вперед. У вас есть мы, наставники, которые знают, куда ведем. Да. А что у тебя там? Сейчас Проблема тебя отлично видно. Я тебя слышу. Да нет, э -э я же тут еще компьютеризирован. Компьютизирован. Но ты у нас спец по техническим фишечкам. По техническим фишкам это Юра у нас. Это все технические моменты, бизнеса. Я бегу к нему. Юра, помоги, там что-то не получается. Как? Что, Юра, быстро раз-два и все наладил. То есть тут вообще командная поддержка у нас суперская. Вот, если... Я тебе так могу сказать, ни одна техника не сравнится с человеческими этими реальными отношениями, потому что технические моменты ты можешь сам изучить, сам путем каких-то этих, но если вот этой связки не будет, ничего не будет, и техника не работать будет, ну, вообще, короче, много всего происходить не нужно. Вот я вижу вопрос, а, спрашивает девушка, ваши пожелания тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации? Не унывать. Mm -hmm. Все, мир. Ну, короче, все продолжается, вы сами должны определиться. Если вы будете, ну, понимаете, вот я вам объясню просто: ну, будешь ты ныть там. Ну, что изменится у тебя? Может, просто попытаться что-то сделать, изменить как-то. Во-первых, интерес появится. Движение какое-то. Не просто сидеть там, как говорится, сиднем. А вот именно двигаться начать. Начни себя в первую очередь. Вот и все. Ну, моя вот такая пожелание. Я могу тоже я, добавить. Да, Ты -то мне сказал? И мое пожелание. То есть если у вас возникла сложная жизненная ситуация, нужно просто сесть сперва, разобраться, а что же привело к этому, какие ваши действия, либо бездействия. То есть если возникла сложность и жизненная ситуация, значит нужно поменять что-то обязательно. Обязательно что-то поменять. Не бывает безвыходных положений, их просто нет. Всегда ищите выход. И, и, как говорится, если Бог дает испытания, всегда вот об этом нужно помнить, если Бог нам дает испытания, то значит, следующий шаг будет успех, если мы преодолеем данное испытание. То есть, если оно вам выпало, то есть Бог так считает, что вы должны его пройти. Вот. Поэтому не нужно негативно относиться, нужно просто искать выход, делать, действовать, если не так, по-другому, если по-другому, то по-третьему. Вот. И обязательно выход будет. И будут действия при этом нормально. Вообще, когда, по сути, если ты делаешь что-то в течение дня, не сидишь, не плачешь, не стонешь, не ноешь, а ты просто справляешься с трудностями, ты просто делаешь то в течение, вот когда действия производишь, тогда у тебя появляется энергия, и выход приходит сам с собой. Вот. А если ныть, стонать, значит вот это самая, я самая несчастная, у меня денег нет, вот меня выгнали с работы и так далее. Ну, так от этого нытья ничего не добавится в вашу жизнь. Вот. Действия и только действия. Пусть даже неправильные они сперва будут, но действовать нужно. Я за действия. Я тоже. За любые. Только, только действия приведут к результату. Слушайте, 100%. людей, которые э, вас привели Туда. Ну, Все-таки этот человек о вас позаботился, он вам дал информацию. И это цените. Хорошо, всем спасибо. А, да, такой эфир провели. Неоднократно будем проводить да, еще. Мне понравилось. А, Здорово. Да, вы молодцы. Большие ставьте сердечки. Будет в записи, как я понимаю, этот эфир. Сутки. Можете пересматривать для себя, что-то законспектировать. Времени сейчас вагон. Изучайте эту индустрию. Крутая индустрия. Просто ее нужно понять. Все, всем. Всех обнял. Всех за участие, кто всем был пока. с нами. Всем да. пока.